Ну, так потихоньку, знаешь, подкапливаются машинки посредством-посредством. Ну, вот это моя повседневное, это 6 литров всего. Смотри, Даймонд, а это у нас типа забора. Вот эту люблю, это такой кабриолет. Здесь даже э, от, от моей ласточки колеса есть. Мазерати стоит в, в чехле, чтобы не пылилось. Вот этот, от, от, моей, от моей, типа тот же, доджа, доджа. Мустанг купил чисто, знаешь, чтобы... Лошадка вот эта вот нравится, вот мне как брелок. А на моя стоит. <laughs> не буду подходить пока. <laughs> Жена не знает, <laughs> что купил. <laughs> Сейчас тебе любимчика моего покажу, Макларен. Вот. Ну, вот у него там дырки специально сделал, чтобы проветривать. А это вот Дэймонд, мой водитель. Тачку набывает вот так вот. <laughs> Облокочусь на него, такой знаешь. Ну, редко выезжаю, конечно. Много бензина жрет, но вот так вот. What the fuck are you doing? Потом тебе в следующий раз покажу, сейчас зовет сосед, просто говорит, нужно помочь им прикурить. Аккумулятор сел. Вот на лонборде как раз прокачусь, покажу тебе, как здесь, что. Я тоже пошел мусор носить, вот. Закат сегодня такой, но не очень красивый. А вот наш закат и восход. Собаки. Собаки. А у меня тут динозавры. Ну вот по району вот так вот. Здесь такой райончик. Смотри какая красота у нас во дворе. Ладно, да? Обожаю. ЖК Арт. Все своими руками. Ничего не выбрасываем. Про архитектуру хочу рассказать тебе. Арт деко. Это хрущевка декор. Да, на, на века, на века. Образовалось где-то в 20-е, 30-е, ну где-то 40-е годы. Характеризуется вот прямыми линиями, такими элементами. Вот класс, обожаю, <связываю> обожаю. Все скромно, конечно, старый билдинг. Граффити, вот смотри, <связываю> вот класс. В основном все старье такое, дряхлое, там что-то поновее. Гаражи, <связываю> здесь собирается прикольная рисовка <связываю> и наркоманы. Вода, конечно, сегодня мутнота, мутнота, не поплаваешь. Ну и холодно, наверное, градусу 25. Вот наша красота, <сёк> поселок наш <сёк> городского типа. <сёк> вот источник святой, <сёк> колонка. <сёк> О, вот ламантины, говорил тебе ламантины, смотри. А, нет, это опять какая-то деревяшка. Ну, потом будут покажу тебе, покажу. Так полно здесь, конечно, ламантинов. А это, смотри, у нас, я говорю ничего не убраться вот кормушка, пожалуйста, Вот что утилизировать, у нас белки здесь это живут, ну и наркоманы. Вот интересные дома, построенные во времена Великой Депрессии, вот там можно видеть, вон Мазерати поехал, видал Мазерати, такая же, как у меня, вон там, вот точно такой же цвет, но ну, у меня в чехле просто стояло видел. и видел. Этот новая дорога у нас асфальтированная помойки ведет вот А помойка вот здесь вот. нет ну мы этот этот это убираем все копы копы проехали вон там копы уже прикольно копы у вас там этот ламантины ну здесь они друзья друзья человека здесь не страшно у нас мусора Ой. тоже полицейский же тоже Ну ты едет, на чем-то похожим когда заскучал по России, вот здесь вот есть пшеница, ковыль. No fishing, no swimming, no diving. No money, no honey. Вот, Ерила, царь деревьев. Вот здесь вот люблю такая речка, похожая на Омку. В, Ом... В Омске был когда-нибудь? но ну, похоже. А вот здесь сейчас сюрприз тебе будет. Присмотрел себе здесь местечко, моя земля. А сейчас там полицейский стоит, охраняет. Подумываю, подумываю. Помнишь, это были 90-210? Вот, но ну, практически рядом здесь такое же. Соседи. Сейчас это. Пошухерим. Сейчас они выйдут, а меня нету. Вообще вот ничего особенного здесь такого нет. Ну вот, Ролс-Ройс стоит. Но ну, у меня таких этих роллс ройсов был. Они ломаются, как хуже рейндж-ровера. Там два нужно иметь, чтобы один в мастерской постоянно был, другой, как говорится, ездить. Вот демонстрация. Теслу кто покупает, не понимаю. Ну батарейка, но ну, вот она сядет и что, ну там выкидывай. Ну, считай, как пальчиковые батарейки. А Дэмон, ты, у меня, знаешь, как это называется? поселок, <laughs> Поселок любви. <laughs> Даже вот смотри, как называется. <laughs> смотри. Амурский. <laughs> Любовь. Ну если ты видишь, что ничего особенного такого. Ну, район и район. Обычные люди. Все как, как, все как и у вас. Забор зеленый. Вот, Джек, смотри. Неплохой вариант, по-моему. Присмотрись. Вроде ровно. Материалы. Да, Деймонд. Дом прикольный, да. Заработаю. Я несколько Windows переславлю и такой куплю себе. Ну или другой вариант. Вот с баскетбольным кольцом зато. Обалденно. Ну, такое тоже бывает. Бывает. А вот Деймонт. У нас этот, рядом, компьютерный класс современный, я здесь работаю. Блин. Собаки у нас здесь бегают. Видел Феррари? Вот, у меня такая же, только в чехле. Собаки, а ты! Вот здесь окуня бывает, о, о, о, вон там пошли-пошли-пошли, по-нашему пошли, пошли. По Red Snapper. А это Дэймонд типа нашего этого вашего Волмарта, вот центр покупок, центр покупок северный, здесь все есть. Ох, Женька, тебя бы сюда, да на утреннюю зорьку. Вот Деймонд, смотри, какая у нас здесь красота, а? смотри, Смотришь меня потом? Явани, у вас таких даров нету.